Всем добрый день! Сегодня воскресенье, 19 марта. Мы продолжаем изучать апокалипсис. Все сказанное на канале является личным суждением автора, либо его фантазией, и не имеет отношения к текущей трехмерной реальности. Я ни к чему не призываю, никого не оскорбляю. Абрасакс. Абрасакс ему поклонялись в Египте, и здесь мы находим три заветных буквы. И АО. Иногда их последовательность меняется. Писали в любую сторону. Иногда их последовательность меняется. Здесь изучение незнакомого божества на самом деле по детально приводит нас снова и снова к хору. Буква Омега буквально видна на фигуре. Две змеи, как две кобры, которые э, э, изображаются у крылатого диска хора Бехдетского. Птичья голова. Здесь мы уже видим, что э, исконные смыслы исказились. Простые люди хотели себе такое изображение. Это, бы, это личные амулеты, это обереги. Их выполняли такие же простые художники. Художники были непосвященные. Таким образом, мы видим именно двух простых змей, а не кобры. И вместо головы сокола голова петуха, потому что у сокола когда-то изображали египетскую корону двойную, И она была принята за гребешок, не посвященными исполнителями. И здесь мы видим эти заветные буквы ИАО. Кому предназначались эти буквы, кто должен был бы их расшифровать и чем они важны. Если мы будем читать апокалипсис, книга, и он имел имя написанное, известное только ему одному. Только ему одному. Любому нормальному человеку, конечно же, интересно узнать, что за имя. Очень любопытно узнать. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Буквально перечисляются буквы этого имени. Между Альфа и Омега располагается И. И у нас есть как бы затейливая загадка. Игра А и Б сидели на, труб... на трубе. Намекается, что незамеченное И имеет значение. Альфа и Омега, начало и конец, буквально нам показывается это имя, и к нему же подводят ребус, и он имел имя написанное, известное только ему одному. Специально вызывается интерес, что же там за имя. И здесь же дается подсказка. Это оно и есть, а и автор каналов, в принципе, не первый, кто нашел или не первый, кто подумал, но в целом я могу спеть песню We are the Champions, my friends. Это имя обнаружено, то самое секретное имя. На него указывает не только Апокалипсис, любимый ученик Христа Иоанн, также его имя содержит именно эти три буквы в другой комбинации, но это они же. Ио ближайший спутник Юпитера. Вероятно, этот ребус должен был впечатлить, впечатлить. Но зрители канала пожмут плечами, и наверняка большинство или все скажут, а мы даже не знали такого имени, а что в нем такого? Вот именно, что в нем такого. На нем большой акцент. Что-то важное было забыто. Что-то было утеряно забыто на 100%. В любом случае, как бы там ни было, это отсылает к «Обрасоксу» амулетах и к Египту. Кто должен был бы расшифровать эти строчки про Альфа и Омега, если в арамейском языке даже нету таких букв? Этот текст предназначался для кого-то другого, не для носителей этого языка. Я буду оглядываться на те языки, в которых я чуть-чуть могу что-то понимать. Посмотрим на английский язык. Он начинается с условного, с условной альфа. Это вариант альфа, буква Э, конечно же. Он и раньше вызывал подозрения, ты так смотрел и думал. Показалось или, или буква H, похожа на иероглиф стульчика, или буква «т», это два варианта написания креста. Солярное это превращается в букву транскрипции С и буквально показывает, почему эта буква могла прочитываться разными способами. И Т, и Ф. В английском языке это С. И невольно задаешься вопросом. Англосаксы им дали этот алфавит? Или он их родной? Это действительно ли Египет? Действительно ли Египет, если в стиле... Каналы мы обнаружим в фильмах такие послания, в американском кино именно американские полицейские почему-то их называют фараонами. Тут, конечно, можно притянуть, что у них есть машины и фары, и все-таки фараоны. Дальше это недавнее исследование, оно показало, что у половины мужчин Европы ДНК фараона Тутанхамона. Все, вот вам и ответ. В самом ДНК, именно по мужской линии, специфичная гаплогруппа, при том, что у самих египтян ее меньше 1%. Как это? Все наоборот. Все наоборот, как это? Так вот, они прямые наследники Египта получаются, такие признаки. И кличка фараоны в фильмах про полицейских. Откуда она, если исследование недавнее? предназначался ли текст с рейбусом про Альфа и Омега действительно для англосаксов? Задаешься вопросом. И давайте рассмотрим другой вариант. Давайте рассмотрим славян. И сейчас мы увидим, что даже в сравнении с Россией именно Украина получается ближе к этой теме. Здесь также будут обнаружены интересные линии, ведущие э, к этим же источникам. Я уже говорила, что в конце святых имен на амулетах опять-таки это все связано с амулетами, с личным ритуальным предметом, который защищал обереги. На амулетах святые имена заканчивали либо окончанием Омега, что, буква, которая символизировала хора бахдетского, либо Омега и солярная тетта, на наш сегодняшний язык это звучало бы как О или Ов. Именно на территории Украины сейчас, в данный момент, распространены два вида фамилий с окончанием либо на О, либо на Ов. Это мужские фамилии. Именно тут. Далее. Именно в славянской группе языков добавление буквы А создает слово женского рода. И я есть альфа и омега, вишенка на торте. В английском языке слово «и» звучит как «энд». «end». End. То есть распутать этот ребус через английский язык, не ныряя в другие языки, пожалуй, было бы невозможно. «Энд» никак не добавляет букву «и». Зато в украинском не только одноименное звучание такое, какое должно быть, но еще и такое же написание идентичное. И скрабкая, это буквально вот вертикальная линия и. Так что для кого предназначался текст, если расшифровать его, могли бы именно здесь. Для его расшифровки, что понадобилось бы, быть носителем языка, знать эти буквы и читать именно так этим звучанием. Второе, надо было бы быть или конспирологом, или активным верующим, ожидающим апокалипсис, обязательно читать книгу «Апокалипсис» иногда. Третье, надо было бы знать имя Иао. ИАО. А вот с этим именем как раз большой вопрос, я его лично даже не знала. Хотя указанные источники, плюс даже и спутник Юпитера, настойчиво подводят нас, нас к тому, что такое имя существует. То есть надо было бы иметь доступ к такой информации, либо быть историком, либо жить в эпоху интернета и интересоваться этой темой. И вот когда все звезды наш, сошлись, тогда и получился текущий ролик на канале ИАО. А чем оно так важно? Чем оно важно? Я говорю, что-то значительное было просто забыто и сильно забыто. Но Апокалипсис расшифровывается именно так, и он был написан для тех, для тех языков, для тех носителей языков, которые могли на слух это прочесть так. Так что мы сегодня узнали секретное имя, которое было на виду, которое надо было расшифровать, обнаружить. Что скрывает это имя, что за ним скрывается. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.